График косинуса получается из графика синуса с помощью параллельного переноса на 1 вторую π в отрицательном направлении оси ОХ. Поэтому график косинуса также является синусоидой.